Инна Волошина. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица школы Кайлас, работаю в онкологическом центре СПБ. Поскажите какую-нибудь особую практику, иногда так проникаешься человеческим горем, Кому горло? Какое еле сдерживаешь слезы, спасибо за ответ. Конечно же, ритуальную защиту нужно 3-4 раза делать, также пообщавшись с человеком, делайте вот так, раз два и после этого вот так вниз лицо, по лицу и с рук сбросили и вот так вот несколько раз вверх и плечами назад Ф -ф -ф. также пройдите мой мастер-класс по накоплению астральной энергии чем больше астральной энергии у человека тем меньше на него влияет чужое горе вот где-то так ну что же вам сказать все равно вам будет от этого плохо